Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» с шириной гусеницы 600 мм и длиной базы 1450 На буксе установлен двигатель «Зонгшен» мощностью 15 лошадиных сил с катушкой на освещение 9 А, 108 Вт. Фара в базе уже идет на 36 ватт. А в комплектации идет сразу усиленная импортно-сальниковая цепь. Звездочки здесь стоят стандартные 11 на 26. На буксе установлен реверс-редуктор для передвижения вперед-назад. Рычаг переключения реверса выведен у нас на руль. На самом руле все стандарт, глушение двигателя и включение-выключение света. А данный букс отправляется в город Северодвинск. Рахангельская область. Наш одноклубник забирает его самостоятельно. А мы будем ждать видео и фотоотсчет от него. Всем спасибо за просмотр. Пока!